Новая публикация Сергея Лазарева в Инстаграм привлекла к себе внимание интернет-аудитории. Маленький сын музыканта унаследовал таланты звездного папы. 38-летний певец произвел фурор в сети, опубликовав в своем микроблоге новый снимок шестилетнего сына Никиты. Сергей Лазарев сфотографировал мальчика в студии звукозаписи. Голубоглазый наследник артиста позировал в наушниках, стоя перед профессиональным микрофоном. Он улыбался, но при этом выглядел очень сосредоточенным. По всей видимости, его очень увлекло новое занятие. Ну все, запел, лаконично подписал кадр Сергей. Поклонники Лазарева пришли в восторг. Еще один покоритель женских сердец растет, новый кандидат на Евровидение, ждем дуэт с папой, Гены позвали к микрофону, поддержали малыша.